Калифорнийцы. Вы по-прежнему рекомендуете людям переезжать в ваш штат? Будь то по работе или по другим причинам, вы бы все равно рекомендовали свой штат. Зависит от обстоятельств. Или если вы думаете переехать сюда по работе и у вас уже есть наложенная индустрия, в которой вы состоите... Конечно, но если вы едете сюда ради чего-то более идеалистического, не стоит. Здесь дорого, до да смешного дорого. Здесь красиво, я люблю Калифорнию, но у нас просто не так много дешевого надежного жилья. Да и земля сама по себе довольно дорогая. Лично я подумаю о переезде в Орегон или Вашингтон, когда у меня появится такая возможность. Но если вы чувствуете себя уверенно, я бы сказал, сделайте это. Просто вы должны быть реалистами в этом вопросе. Если вы собираетесь переезжать, даже не думайте о Лос-Анджелесе или наших самых популярных, городах. Если вы не в состоянии посмотреть на Сакраменто и сказать, черт, эти арендные ставки не так уж плохи, вам не стоит даже думать о Лос-Анджелесе. Я бы рекомендовал его только в том случае, если... Первое. Вы можете себе это позволить и переезжаете туда, потому что вам нравится подобная атмосфера. Второе. Для работы. Есть несколько рабочих мест, которые находятся только в Калифорнии. В Лос-Анджелесе есть киноиндустрия, индустрия развлечений, а в заливе технологическая промышленность. Так что, если вы хотите получить работу в каких-то определенных местах, областях, вам, возможно, придется переехать в Калифорнию. Но в противном случае, имейте в виду, что здесь очень дорого. И если у вас нет хорошей работы, вам будет трудно купить дом. И у нас каждый год случаются лесные пожары, которые очень страшные. Я лично планирую со временем переехать из Калифорнии. Мы Просто собираемся получить немного больше гарантий занятости, чтобы убедиться, что мы сможем сохранить нашу работу удаленно, чтобы мы могли зарабатывать столько же, но чтобы деньги уходили дальше в другом штате. Зависит от того, чего вы хотите. Если стоимость жизни вас не пугает, а политика не беспокоит, то все замечательно. Погода потрясающая, много разнообразия в климате, всегда есть чем заняться. Если вы едва можете себе это позволить, и вам не нравится политика, то хорошая погода не может этого компенсировать. Если у вас есть деньги и... Или хорошо оплачиваемая работа Конечно, если вы одиноки, вам нужно зарабатывать 70 тысяч долларов на нижнем пределе Чтобы чувствовать себя здесь комфортно в одиночку Если у вас есть семья, вам лучше зарабатывать около 150 тысяч долларов на семью Чтобы чувствовать себя комфортно В противном случае я бы не советовал Такие зарплаты делают вас практически средним классом Калифорнии А многие районы Калифорнии просто замечательны Если вы можете комфортно жить Самое сложное в Калифорнии, это когда стоимость жизни вредит вашему качеству жизни В основном это касается городов и прибрежных районах Калифорнии. Я родилась здесь и больше нигде не жила. Мне здесь нравится, но численность населения выросла до предела. Я не то чтобы против переезда сюда, но меня коробит, когда я слышу, как люди говорят о переезде сюда, словно это какое-то волшебное решение всяких проблем. Калифорния имеет для меня особое значение, потому что это мой дом. Но это не конец всего и вся. Вы можете построить счастливую, полноценную жизнь в бесчисленном множестве мест в США. Мне нравится жить в Калифорнии. Я живу в маленьком горном городке, недалеко от национального парка Саквоя. Стоимость жизни очень приемлемая, я в двух часах езды от снега, пляжа, лейкс и так далее. Я должна подчеркнуть, что это очень маленький городок, где многие люди живут в автономном режиме. Не я, мне нужен этот сладкий водопровод и Wi-Fi, и он определенно не подойдет всем, но мне нравится медленный темп жизни и возможность быть везде, где мне нужно за 5 минут. Компромисс заключается в том, что у нас нет цели, около 5 мест быстрого питания, и мы постоянно находимся под угрозой лесных пожаров, хех. Однако я также жила в Техасе и Колорадо, и оба эти штата тоже замечательные. Калифорния для меня просто дом, но я не знаю, выбрала бы я ее, если бы это было не так. Я родился здесь. Я вернулся сюда пару лет назад из Вирджинии, по той простой причине, что мне не хватало низкой влажности, чистых и прохладных горных ручьев и рек, а также моей семьи. Конечно, стоимость жизни в два раза выше, чем там, где я жил. Но здесь легко заработать на жизнь, если быть умным. Я люблю Вирджинию и другие штаты восточного побережья, в которых я жил, кроме Нью-Йорка. И да, здесь бывает жарко. Но здесь тень работает так, как и должна работать. Кажется, все думают, что Калифорния это Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Это не так. Это далеко не так. Я не думаю, насколько огромна Калифорния. Она огромна. Считаю ли я, что людей нужно поощрять переезжать сюда? Безусловно. Только не надо переезжать в большие города. Найдите один из ноги сельских населенных пунктов, где есть правительство и много возможностей. Не переезжайте в район залива, там становится только хуже. Каждый день в различных лагерях для бездомных, мимо которых я проезжаю, появляется новая палатка. Мусора и преступности становится все больше. Калифорния может предложить больше, чем любой другой отдельный штат Союза. Однако в крупных городах сейчас очень дорого. Если ваше представление об американской мечте включает в себя дом, лужайку и не более того, вы можете сделать это дешевле практически в любом другом месте. У вас есть 49 других вариантов. В смысле, конечно? Зависит от того, куда они хотят поехать и что планируют делать, когда приедут. Чаще всего, когда люди говорят о переезде в Калифорнию, они имеют в виду Сан-Диего, Лос-Анджелес или Сан-Франциско. Любой из этих вариантов довольно дорогой. Вы можете сделать это дешево, но дешево здесь, а не дешево в Арканзасе, Небраске или еще где-нибудь. В штате есть места, где жить дешевле, например, в окрестностях Джошуа-3 или за Бишопом, вдоль шоссе 395, но это в основном только аренды. Продукты стоят столько же, лесе не больше, а услуги столько же, сколько они стоят. И у вас нет конкурирующих рынков в этих районах, так что у вас нет выбора, и они это знают. Если вы собираетесь приехать в Калифорнию, приезжайте с работой. Или если у вас нет работы, приезжайте, потому что вы знаете кого-то, кто готов приютить вас, пока вы не найдете работу. Не приезжайте без работы и без плана. Не делайте этого. Слишком легко жить в бездомном месте, где не понимают, что значит ржавчина на вашей машине. Спасибо, что досмотрел это видео до конца, если оно тебе понравилось, поставь лайк, подпишись и оставь свой комментарий для продвижения этого видео и нашего канала.